Здравствуйте! Мы начинаем с вами первый наш урок после перерыва нашего, после каникул. И сегодня я вам предлагаю разобрать предложение для тренировки. Вернее, два предложения сразу подряд. Итак, слушаем. Но взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока, первый луч пробиваясь летит. Значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря, словно девушка, вспыхнув орешено, засияла в конце сентября. Давайте посмотрим на грамматические основы. Первая основа первого предложения – «взгляни». Вторая основа – «луч летит». Предложение сложное, в нем две грамматических основы. Второе предложение – «даль занавешена» – это первая основа, и вторая основа – Орешина засияла. Здесь тоже две основы, предложение сложное. Теперь мы должны с вами будем, помимо главных членов, мы уже поняли, что у нас два сложных предложения, посмотреть, чем связаны эти предложения и что в них еще интересного мы можем заметить. Ну Вот вы видите, между после слова «взгляни» между частями двоеточия нас, и второе предложение прикрепляется с помощью союза «и». А теперь давайте посмотрим, чем осложнены части этих сложных предложений. Зеленым цветом у нас выделен сравнительный оборот. Он отвечает на вопрос «как?». Как сквозь арку из каменных плит мы его выделили с двух сторон запятыми. И кроме того, вторая часть первого предложения осложнена деепричастным дейпричастием, одиночным деепричастием, оно тоже выделено. Ну и, кроме того, второе предложение у нас также осложнено сравнительным оборотом, словно девушка, и одиночным деепричастием «вспыхнув». Таким образом, предложения, в принципе, имеют очень похожую структуру. Правда, первое предложение у нас бессоюзное – мы уже сказали, что в нем двоеточие, второе предложение союзное. Мы видим, что здесь есть союз-И, который соединяет две части сложно-сочиненного предложения. И, кроме того, мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание, что во втором предложении у нас есть и также два вводных слова. Ну, вот мы еще их увидим. А сейчас давайте посмотрим на структуру первого предложения. Мы видим, что в нем две части. Это показано прямоугольниками. И между этими частями двоеточие. Следовательно, перед нами бессоюзное сложное предложение. Здесь э, союза нет. Вернее, он есть в начале предложения. Это союз «но». но это союз, который скорее соединяет эту мысль с предшествующей. Поэтому этот союз нами не учитывается. И сейчас мы посмотрим на второе предложение. Вот я вам как раз уже сказала, что у нас здесь есть вводное слово значит, оно повторяется дважды в первой части и во второй части и выделяется запятой. Предложение сложно сочиненное и состоит из двух. Частей. Каждая из этих частей представляет собой осложненное простое предложение. Первое осложнено вводным словом, второе – вводным словом, сравнительным оборотом, обособленным обстоятельством и одиночным депричастием. Таким образом, мы разобрали сегодня два сложных предложения. И сейчас можно еще раз посмотреть на них. И я желаю вам всего хорошего. До новых встреч. До свидания.